Всем привет! Это видео о том, как и где скачать официальный образ Windows любой версии. Несмотря на то, что в Windows есть встроенные инструменты, с помощью которых можно автоматически переустановить или даже выполнить чистую установку системы на компьютере, в некоторых случаях может потребоваться и просто оригинальный ISO образ с Windows. Например, для записи на диск или флешку, установки на виртуальную машину или другой компьютер. О том, как сбросить Windows к исходному состоянию или заводским настройкам.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 Итак, ранее Microsoft давал возможность скачивать официальные образы Windows. На данный же момент пользователь может только скачать и установить средство создания носителя Media Creation Tool, с помощью которого будет создан образ той системы, которая установлена на ПК. Я же вам покажу трюк, используя который, все таки можно скачать официальный ISO образ Windows 10. Для этого перейдите на страницу сайта Microsoft для обновления Windows или загрузки средства создания Media Creation Tool. Ссылку я оставлю в описании. Откройте инструмент средства разработчика данной страницы. Найти данный инструмент можно в меню вашего браузера или нажатием клавиши F12 или сочетание клавиш Ctrl плюс Shift плюс L. Видео о горячих клавишах популярных браузеров можете посмотреть на нашем канале. Ссылка в описании. В открывшемся окне средства разработчика нажмите иконку в виде мобильного устройства или планшета, которое запустит средство эмуляции и выберите одно из предлагаемых устройств. После этого обновите страницу. Как видим, она изменилась. Теперь можно закрыть средства разработчика, выбрать выпуск Windows, язык, желаемую разрядность системы, указать папку для скачивания образа и скачать его. Данный способ работает на всех браузерах. В Chrome, Opera и Яндекс браузере пункты меню и сочетания клавиш идентичны, в Mozilla Firefox и Microsoft Edge немного отличаются. Если вам нужен официальный образ Windows 7 или 8 или какая-то конкретная версия Windows 10, то скачать их также можно. Но найти такие образы самостоятельно на сайте Microsoft не предоставляется возможным. Поэтому рекомендую использовать программу с названием Windows ISO Downloader. Эта утилита загружает оригинальные ISO-образы Windows и Office сайта Microsoft. Ссылка на официальную страничку программы будет в описании. Чтобы скачать образ нужной версии Windows, установите и запустите Windows ISO Downloader. В правой части окна программы вы увидите три закладки. Windows, Office и Настройки. Настройки программы минимальны. В закладке меню Windows расположен список версий Windows. Отметьте желаемую. В появившемся слева меню выберите выпуск операционной системы и подтвердите его. А также выберите язык Windows и подтвердите его. Далее выбираем разрядность системы. После чего непосредственно начинается загрузка образа. Загруженный образ Windows можете использовать по назначению. Таким же способом можно скачать пакет Microsoft Office – одной из предлагаемых версий. Прямые ссылки на официальные образы некоторых версий Windows я оставлю в описании к видео. Качайте и пользуйтесь. На этом все. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.